И когда мы собираемся, естественно, один, двое или трое собраны вот во имя Рождества, то, естественно, как-то здесь присутствуют не только наши вот, живые души, но и, как пел Юрий Валентинов, ангелы, ангелы. Как там дальше? Классно. Вот, все танцуют ангелы, действительно, они все танцуют. Вот. я тут столкнулся, когда приглашал на концерт от наших авторов, услышал вот такие удивительные слова, что вот, вот у меня нет настроения, вот у меня нет песен, вот, вот у меня такие песни, что можно повеситься. Да, ну, так вот видите, святое семейство бежало в Египет, там реально была угроза их жизни и угробили там этих... Ефлеемских младенцев, которые стали первыми мучениками за Христа. То что это все суровые правда жизни, <смех> несмотря на то, что такой достаточно сейчас розовый плюшевый праздник Рождества, непонятно кого. Вот. Но за этим такие суровые реальности, то что Рождество это круто. Это праздник такой э, стойкости, крепкости и веры. Вот, и сколько на самом деле людей к этому празднику шло и даже о нем не знала. Что мы еще счастливы, что мы знаем об этом празднике и о том, что будет дальше за этим праздником. Вот, значит, нет песни про Рождество, у меня прям вот в чистом виде, как сегодня звучали, очень здорово. Вот, Но есть песня, которая как-то вот перетекает из зимы в лето удивительным образом, поэтому я ее и спою. Ирья ангелов, пушистый снег, кружит, и кажется, взлетает вверх, дома прохожие, под тонкой скрытый. Кисеёй на них похожие Лететь нам тоже бы на тишиной. Поля бескрайнего, слепящий, Белизной хитон небесной ткани. Северно-синий мягкий тон, Над небом голубым. Есть город золотой, Сквозь все земные сны Над мирным маяком ведет нас сон. Зовет на сон. Счастье, снег, летящий вверх, Радость видеть выход свет. лик не меркнущей звезды. Счастье он и счастье ты. Так кто любит, так кто ждет. Кто простит и кто поймет. Счастье волнами прибоя, лесом, полем и рекою, Вдохновение, полет, счастье то, что... Счастья нити, мы вплетаем, тонкие, в ткани рая, счастья нити, мы вплетаем, тонкие, в ткани рая, счастья, нити, мы вплетаем, тонкие. По бедналам откинут камень Беспросветной смертной тьмы, А мы стоим в лучах ликующей зари, Встречая утро, не вечерние весны. Где твоя шала смерть, а где твоя победа? Сгорело все в окне, крест воздвиженного света. Счастье, милость, тишины, мир, в котором нет войны. Красоты, хор поющий, с высоты, воскресенная и жизнь, и любви не для наивысь, слово, принявшее плоть, Счастье, Бог мой и Господь, Счастье волнами прибоя лесом. Полем И рекою вдохновения полет Счастье вечности живет Счастье нити мы вплетаем Тонкие ткани рая Счастье нити мы вплетаем Следующая песня, вот как раз мы ее начали, так сказать, совместно делать, и так она здорово звучит вместе. Ну, ой, да, Владимир Рожов сегодня планирует всем. Да, ну вот, если бы еще Владимир как бы не заболел, мы бы тут могли бы еще вместе поиграть. Песня Лето Господня. Другие времена. Другие люди, другие имена, другие судьбы, Другие страны и границы, другие языки и лица. И пусть все повторится не однажды, Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Закон старения и смерти не приложен И лишь один вчера, сегодня И в обеки тот же, мой святый Божий блядь до Господне дышать свободней блядь лето Господне зерно взошло, как на воду Мир светлый, горний, лятый Господня, Жизнь, Рождество. Жизнь, Рождество. Мы в пути по дороге домой странные странники, Ведомые верной звездой раи изгнанники, Искуплены крестной ценой, пророки, посланники, Мы сталкеры между небом и землей. Болезнь греха за смяной декорации, Награда велика, дерзающим спасаться кушая кровь и боль творцов вселенной соратником любви его нет для на господня дух чудотворный и реки полные живой водой на господня совет исполня Царство небесного Все день восьмой Все день восьмой вам победителей не судят и где те судьи, кто их любит, в конце концов? Ведь все мы люди, святые по призванию, божьи люди. Плета Господня, громко колокольный. Стою сердце сердца И стучу от край Лето, Господня, Уже сегодня Бери крест свой Пойдем со мной Бери свой крест Пойдем домой Бери свой крест Пойдем домой. Блядь на Господня. Блядь на Господня. Блядь на Господня. А теперь мы... Блядь на Господня. Бля Точно было две песни. Какая-то была еще третья. Ну ладно, раз она не вспоминается, -то... тогда будет две. Вот песни, которые мы уже пели на квартирнике у поворота реки. Вот. И ритм. Пока никто ритм не уловил почему-то. В Твери вот там уловили. Я когда играл. Давайте порепетируем. Песня называется Очарованная страница. А приверх там как раз проект. Хи-ро это как раз инициалы нашего новорожденного, чье Рождество мы празднуем. Короче говоря… Странится пыли дальних странствий, Ноги твои, Танец света переливается, Я мрак Светлой благодатною волной путь дорога не кончается Ветер словно крылья за спиной Шапы, винтик В ветхом ходе времени Выпавший из бега колесо Ангелы с фарфора Разбиваются Лестница ведет Небеса Мальчик смяг об С брянным ветром чуть касаясь трав Ты летишь, оставив боль и страх Ад и смерть лучшее, конечно, впереди По небу, как по воде забыть по тяжести Всех скитаний за живой водой Шаг за шагом вверх по радуге Воскрес Про открытые звездное небо. Прощается планета в холодной пустоте. Проносятся кометы на звездном. Поле. Оставляя яркий, пушистый пестрый хвост, и то ли лед над нами, а может, звездный мост, где и я увижу тебя, где и скажу, как я рад, сердце стучится с твоим вунесом. Это не сказка, я а не сон, сердце стучится, ищет ответ. Да, это жизнь, а смерть это нет. Сердце не камень, сердце поет, тает над нами в небе синий лед, тает в небе лед. Тает в небе лед Тает в Лети, птичка, лети Пока мы заперти Пока нам не уйти С тернистого пути Лети, птичка, и пой поем с тобой про город золотой про небо и покой лети по Солнцем и луной и Я не знаю, где ты Но я душой с тобой Красуется над нами Калейдоскоп и звезд Мы разными путями Идем на этот мост Веселый мир Идем на звездный мост Где и когда я увижу тебя Где обниму и скажу, как я рад Сердце стучиться с твоим в унисон, это не сказка, я сон. Сердце стучится, ищет ответ. Да, это свет, а тьма — это нет. Сердце не камень.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 Перти, пока нам не уйти С тернистого пути Лети, птичка, и бой! И мы споем с тобой Про город золотой Про небо и покой Лети душой живой Лети, бой! не песня все-таки такая быта. И понеслась душа ты в рай, Лети любви небес, внимай, И слов строй храм ей без гвоздя Стрелою светлой мрак рося. Не умея беречь силы И не желая копить прок Сквозь мутный вид тоннеля мира Как сквозь игольное ушко Выйти в свет сияющий чистый Выйти в свет Маскающий лучистый зверь, дарующий славущую любовь, зверь живой, пристающий на Не жди, а миром правят не так выбирать одно из двух, Важнее тело или дух. И не разберевших свои силы, Не накопивших себе прок Заять сияющей могилы, Ведет, спасая вечность. Свят сияющий чистый, Выйти в свят, ласкающий чистый, Свят, дарующий славущую любовь, Свят живой, пристающий мать Всем верным. Гражданам небесного сиона Смерть постриг, жизнь свободы аксиома Выйти в свет сияющий чистый Выйти в свет ласкающий лучи Сиял в верове свет разума. Ура! Живой свет! Вот, большое всем спасибо за внимание, за терпение и за ваши комментарии в интернете. А особенно спасибо всем тем, кто сюда живьем доехал. Это были вот действительно прям вот как такие волхвы, пастухи. Самые, так сказать, то есть либо какие-то совершенно вот левые люди, то есть язычники, это волховые которые там увлекались не пойми чем. Либо совершенно какие-то отбросы общества, по сути, пастухи, которые вот больше ничем не могли заниматься. Вот. Так что вот мы музыканты, мы такие вот, на обычные мира сидим, песенки поем, вот. как поют некоторые наши авторы. Сидим и поем. Вот. Но при этом живой свет, вот он посреди нас. Главное его как-то не потерять, вот этот вот маячок. Вот. А что всех с Рождеством? Давайте не забывать о главном, что все, все пройдет и печаль и радость. Вот, все, спасибо, до новых встреч.